Музыкальная пауза. Пока а -а -а. пираты перевязывают свои раны, отревонили, а все и смолят, отдыхают после славных боевых, группа Гротеск исполнит песню ⁇ Мы все участники реганты ⁇ Ну что, мой друг, если тебе это видео понравилось, то поставь лайк, подпис... подписывайся на канал и оцени наши новые видео. Спасибо за просмотр и жду тебя снова.